Короче, ребятки, я сдаю BMW и беру сейчас какой-то большой джип, сказал. Дайте мне джип, говорю, только на автомате обязательно, потому что здесь не на автомате ездить сложно. И для того, чтобы встречать друзей на большой машине. Сейчас они мне какой-то Peugeot должны дать UV, вроде бы. Вот вроде самое большое, что у них есть, они сказали. И их тут контор очень много, но они маленькие, у них небольшой парк, поэтому вот в этом парке есть есть Peugeot. Сказали, что Сейчас принесут, жду. Ребятки, такую машину я беру. Какие-то повреждения есть, засниму. Ребятки, сегодня буду жить вот в этом отеле. С beautiful view. Посмотрите на самом последнем этаже с офигительным видом на город весь. Вам его покажу сегодня днем когда буду заселяться. Сейчас я быстренько вещи брошу и пойду на экскурсию. Вечером приду, покажу вам вид и днем, и ночью. Просто потрясающе сказано. Ну, я вчера, собственно, был здесь уже. И отель еще на самом последнем, ресторан на самом последнем этаже. Так что сейчас подставят эти штучки и все. Я паркуюсь. Как и обещал, мы с Ирсином встретились. Ирсин нам проводит Властная. крутую экскурсию. Надеюсь, будет да. Очень крутая, уже нравится. Буквально еще минут 20, но уже столько много информации получили. Ирсин, вы здесь родились? Я, да, родились из Истанбула, учился в Украине. Да, мы вам не будем... Киеве, Одесса, да, мы вам, ребят, не будем рассказывать там какие-то детали экскурсии. Вы да. сами, если хотите, обратитесь к Корсину. Все очень профессионально, доступным языком все рассказывает. И приезжайте. Да, приезжайте. Какой вы классную мне сейчас сказали. Как говорят те, кто приезжает в... Столицу в Анкару. Они как говорят, у нас говорит, самый есть самый приятный, счастливый день в Анкаре, день возврата в Стамбул. <laughs> да, день возврата. И не путаем, кстати, не путаем, кстати, столица Турции, это Анкара, Анкара. Не, Стамбул, не Стамбул, не Стамбул. А Стамбул, Стамбул столица, культурная столица, как столица Турции. Да. А давайте, Сталица. давайте Сталица. три города выберем, какие необходимо точно посетить тем, кто только первый раз в Турции, так как я. Да. Три города назначено. Конечно, Истамбул да. само собой, Каппадокия. Да, это где запускают вот эти шары. Да, Они, шары. кстати, круглый год запускают или определенный... Да, круглый год зависит от погоды. Ветреные дни не да. пускают. Ветреные дни не будет. А -а -а. Каждый, да, можно. Каппадокия или, и третий какой-нибудь? А, Третьей уже много, из них можно выбрать. По а Внутри из чего выберем? Много, из чего да. можно выбрать? Ну, я бы выбрал Анталию, конечно, Об, область Анталии, да. там очень много красивых чего да. посмотреть. Анталия, областной город, Анталия, там район есть много, да. где можно много чего посмотреть. Однозначно нужно, рекомендую. Да, Анталия. Тоже. Отлично, а мы сейчас где находимся? Мы сейчас находимся рядом с крытым рынком, мечетную Росмании. Ага. Это крытый рынок, рынок с 15 века, самый деревянный рынок, считается мире. И самый деревянный крытый рынок мира, да. конечно. Больше чем, 3000, больше чем 4000 магазинов лавки да. внутри. Мы рядом находимся. И справа <свистит> стороны от нас это мечеть Нуросмани. Ага. А, тут ворота открытого рынка. Это ворота называется, называется э, Нуросмани, потому что рядом с этой мечетью. Так, вокруг <свистит> этого рынка много ворот. Да. Так, что не да. Смотрите, а раз, раз мы на рынке быстро вопросы задал. Кто-то мне писал из моих подписчиков о том, что нужно обязательно на рынках торговаться с турками, поскольку это и даже им нравится. Это так или нет? Да, обязательно торговаться. То есть это абсолютно нормально? Да, зависит от товара. Если сувениры в Америке, вот недорогие вещи, да. 10, 15, а если тут какая-то кожа, ковер, да. не знаю, ну, ювелиры, да. до 50 можно даже процентов. 20%, серьезно? Да. Можно. Я ну я понимаю, опыт. да. Да, да. Круто. Но... Короче говоря, где нам лучше менять деньги? Приезжаем мы в Турцию. В аэропорту себе... лучше не рекомендую. Нет, в аэропорте, если надо, очень срочно да. 230 долларов. Вот так. А так в старом городе а, тоже не так хорошо. Да. Или той части, где Голлазская башня улица да. Истеклян, но лучший курс в Истанбуле, внутри этого рынка. Как авто башни, да. через эти ворота ну, Росмания, Не первый направо, второй направо. И внутри рынка много где да. короче курс, но самые лучшие. Самые лучшие, вот, вторые направо. И там маленький-маленький такой ну, киоск. ларечек типа, маленький, да? да? Да, и там мы меняем. Да, Отлично. Спасибо, будем знать. Сейчас а, нам что говорят? Нам говорят приходите пожалуйста в храм Храм Время... на арабском, турки это не понимают да. просто... ну, да. Знают конечно, да. все знают потому что И вот говорит. мы видим как все люди действительно сейчас подходят Да, вот рабочий да. Э, продался или торгался да. критовой кир рынкой Гранд базары. Совершить намаз. Это второй у нас. раз для нас. Всего пять раз. И вот сейчас буквально им надо 15 минут на, на эту процедуру, правильно? Главное, час намазать 5-10 минут. Да. еще, если у них время, еще 10 минут дослали. Да. Да. Да. Но прежде необходимо совершить какие-то процедуры. Помыть, да. умыться и так далее, и так далее. А после... Да, вот это да. Люди, да. Ну, А после что? После этого не нужно делать А после намаза? Нет. Нет. Ты там как зайца мечет? Да. Обязательно руки, лицо, рот, нос, ноги моют, помачают да. голову, да. тоже шею и заходят как да. чистым образом, метят, потому что у нас э, ковер должен человек быть чистый, потому да. что ковер и ногой наступает туда и головой тоже да. э, преклоняется, поэтому там должно быть чисто. Да. Спасибо. Спасибо. Поняли. Идем дальше, о, ребята. О, я пока. сейчас у, у Версина спросил, говорю, кто их всех кормит? А он говорит, я кормлю. И вот у Версина всегда с собой, видите, еда немножечко. А у вас есть определенные как места, как где как вы кормите? Я очень люблю кошек и собак. Да. Больше кошек. И с собой. Да, да, да. У вас есть определенные места, которые вам больше нравятся? Или вы просто идете? Душа а пож... Я знаю уже каждый день. Да. А случайно, я вижу, что голодные. Да. А как свои. Да. <свят> вот так, ребята. Вот они, кошки здесь жирные, что все <свят> ходят. <свят> да. кошки а люди. я смотрю, они <свят> все, да, и все и гладить себя дают. И довольно такие, знаете... Очень подтянутые. Нет, не подтянутые, Наоборот, упитанные, да, упитанные. И все, и пойдем дальше. Идет. Красота. Сын, где мы сейчас находимся? Что за место Мы красивое? Находимся в самом-самом центре старого города. Района Султана. квартала Султана района Патрия. Между голубой мечети и мечети Святой Софии. Это был православный храм. Православный центр православия. Потом Османский период. Наш Султан приказал прийти мечеть. Потом только основатель современной Турецкой республики сказал это как мировое культурное наследие mm -hmm. и превратил ее в музей. А вот с прошлого года, с июня, опять Микачей Саммичий, послушаем самое главное, даст примечательность, на мой взгляд, yeah. в Стамбуле. То есть, в Стамбул, это, метод. это обязательно. Очень yeah. красиво видно на голубой меч, поэтому вот скамеечки поставили, чтобы yeah. люди наслаждались. Да. Да. Это красота. Отлично, отлично, красота. А какие-нибудь, скажите, давайте немножко отойдем вот такой исторической темы. Какие-нибудь, ну, я не знаю, развлечения, какие обязательно человек посетивший Стамбул должен посетить? Ну, или может ресторан какой то Очень крутой, Короче, вкусный. Я бы вкус вкусный ресторан, это отдельный тем, но в старом городе, старом городе э, красивые рестораны с красивым видом, а для туристов. Да. Потому что тут есть такие скромные ресторанчики, где yeah. скипных напиток нет, не подают, yeah. только туристические рестораны, yeah. и местные люди, турки, yeah. жители Стамбула, yeah. этих ресторанов yeah. практически не знают. Yeah. Больше туристы знают эти рестораны, как тут Туркия... есть yeah. no, название сказать, не знаю, yeah. yeah. как все yeah. как рядом с вашим отелем, Стамбул, ресторан на территории отеля. Я, я, я, я буду. Да. на верхних этажах да, да, да, красивые да, виды да, ради да. этого вида я бы там несмотря на вкус но да. на стену да. я бы сел и кушал очень да. потрясающие да. виды да. такие рестораны да. а, да. Но ну, как вкусно кушать и так далее, и лучше возле улицы для конечно, да. Да. возле Голландской башни там тоже есть рестораны с видом да. А, да. и конечно да. самое, самое главное да. красивые, да. и вкусное да. рестораны да. Дольбас. Ага, и, да, рыбные да. Рыбные. и кстати, ребята, распространенное заблуждение, которое, с которым мы с вами знакомы, о том, что якобы турки, вот они все курят кальян, все сидят и утром и вечером и днем, неправда это, нам сегодня рассказали, это абсолютно неправда. Нету у многих... Очень людей... мало у нас кто курит кальян. Да, это в основном такая фишка для туристов. Это да, мы курим, будет? ребята, давайте и вы попробуйте. Давайте, пожалуйста. У нас не у кого дома нет кальяна. Да, Так, что, нет, так что это все... Иногда рыба, иногда ползет курит кальян. В основном туристы, в основном арабы очень любят, и, значит, и туристы русские тоже тут -то ходят кафе, ходят, а, но местных тех кафе очень мало. Да, пойдем а, дальше. Да, да, да, добрые собаки. Добрые. Да, Б... Бирка есть все, у него, да? Да, быть. быть. А нет, не вижу. Да, да, да. Он так ждет. Да, да. Ой, ой, Еще один. Сколько их, смотри сколько их вокруг? Ой, блин, ты че, мешаешь мне. Давайте я А, нет. Все. Сорвались. Смотрите. У нее VIP клиент. Огон какой, смотри. Кабанчик. Ничего себе. Это нафиг знаменитая собака из этого края. Да. Она всегда здесь ее еще кормят. Тут видно. Видно по ней. И... Такой разбалованный, разбалованный пес, да. Офигеть, смотрите, представляете, ребят, у нашего гида своя есть кошка, он и он пришел сюда, он ее не видел, он ее назвал как-то туркия, как-то, и она к нему пришла. Просто жесть, представляете? Кто-то погонит очко, она вот так, да-да-да. Вот а да, да. Да. как вы она уже тебя не знает. Но вы ее это имя вот так назвали? Или это как? Да, ее так назвали здесь давно, Да. давно здесь во дворе живет. Да. И она услышала вас, да? У нас очень известная аттриса, глаза которой очень красивее. Да. Поэтому мы тоже, типа, красивее глаза, поэтому назвали Тюркян. Тюркян Шурай, ты кормим, а потом мы идём. Да, Тюркян пришла. <смех> ну, ох, ты еще одна пришла. И вон еще одна вылезла. Еще за 800 лет до постройки храма его построили для языческого храма. Для языческого храма на юго-востоке Турции, город Антокио. И как-то из -постройки храма уже языческий. страна, исчезла и эта диверсия привели к качеству украшения декорации. Это есть, в частности, некоторые символы, как в как крест. И тут император сказал, императоры заходили к храм отсюда, uh -huh. а, обычно вылез в другой стране, а к нему выйдем. Uh -huh. Масса IT, ребята, здесь, конечно, да. невероятно. Примерно И как сей. та большая тоже, да, огромная. Где Ручка? мы были? Где мы были. Ну да, конечно, больше, да. да. То больше, но это недавно построили, Там да. железобетон. А это в каком году? Там э, 35 метров в диаметр куба, а тут 34 а, а, -а, а там 34, тут 33 3. Да. 1 да? метр больше. Это построили в шестом веке начали, то есть полтора тысячи лет назад. Как, когда не было железобитого на да. вот такой. И людей И здесь постуль... реально больше, да, посещают, я смотрю, чем там. Конечно, там вообще мало кто ходит, да, там да. только во время -то да, как-то событий. Да, там, да, да. да, там собирается, а тут вообще, тут служба, служба, не они можете представить, на улице мы увидели ковров, да. на которых собака лежала. Да. Это для людей, чтобы э, как-то не помещаться здесь, чтобы на улице... А какое количество проводить? здесь мешает людей? Э, больше чем 10 тысяч с вторым этажем, но второй этаж в данный момент закрыт. Да. Но из-за пандемии ленточки на полу, чтобы сейчас уже мало. Да. И вот представьте себе 56 метров высоты купола, как 16-17 этажный дом, и первый раз в архитектуре перемерили полукупол, перемекающий к центральному куполу. Пол первый раз в архитектуре. И после этого такая архитектура повторилась. Больше все турки очень любили. Все мечети в Стамбуле, основном похожи на святой Софью. Это храм еще символизирует самый яркий период римской империи и ее считают как самый яркий самый последний образец римской архитектуры, mm -hmm. потому что после шестого века такой уже больше не повторялось. А как, а как долго вы вообще экскурсии проводите? Как долго? С 2005, -го. 2005 -го года. 2005 -го года. Вау. Ну и как будет будет людям интересно? Как изменилась ваша жизнь в связи с пандемией? Насколько ваша занята сейчас? У да. нас э, как первая волна, в то время как все закрылось, да. конечно, мы тоже спали дома, как открыли э, Россия границу, да. первая Россия да. потом Украина, все открыли границу. Из-за того, что у людей нет выбора. Да, только да, да, одеваться только... некуда. Э, я спрашиваю, нравится ли вам и так захотели, сюда переехать. Да. Они говорят, у нас другой выход. Очень много туристов. Ну, соответственно, обращаются, у вас нормально все, заняты все. Потом вторая волна, опять у нас рестораны кафе закрылись. После этого туристов опять меньше стали. Сейчас уже месяц-полтора, опять много. В основном из России туристы, да? Из России, из Украины, Казахстан да. тоже да. в последнее время, в да. Но из Европы, из Америки очень мало. Из Америки я долго вперед, вот первый раз да. я вас встречал. Мы часто раньше бывали русскоязычные из Америки. Да. Но очень, там ну, еще много пропаганды, наверное, знаете. То да. опасно Короче, тема такая. Вот такая кровать. Но это не то вообще, на что нужно здесь смотреть. Вот по какому критерию выбирался этот номер. По вот этому виду. Какой там к черту этот обзорщик, как его там называют? Вау, экскурсовод. Не нужен вам никакой экскурсовод. Вот в гугле забиваем. Что за такая вот мечеть? Находим фоточки, читаем, смотрим обзоры на ютубе. И любуемся лучшим видом. Лучше нигде не, не, не придумаешь. Экскурсовод даже так нам сказал. Он сказал, что у вас, говорит, круче всех вид. Он говорит, вы что вы тут увидите? Вы у себя из номера увидите лучше. И правда, смотрите, все как на ладони. Вон там парковочка, машину припарковал. Все красиво, пожалуйста. Ключки им сдал, они тебе потом их отдали. Если надо. Ресторан, breakfast, динер и все что угодно вот там, на самом последнем этаже. А этот номер, кстати, на предпоследнем, то есть выше только звезды ночью. Ночью посмотрим, что здесь за вид, кстати, будет. Что-то подсказывает, не знаю что, что невероятный. Итак, ребятки, время 4 часа, 5 часов. Или я уже час назад прилетел, мой друг, с ним не виделись два с половиной года. Собственно, как другом, который держит видеокамеру. Поэтому лечу, немножко опаздываю, к сожалению, пробка была, я уже прилетел, говорит, подключился к Wi-Fi, жду тебя, ну где же ты? Я ему объяснил, как мне найти, сейчас заеду на парковку, аэропорт я теперь знаю досконально, Истамбул вот этот большой аэропорт, знаю, какая где парковка, уже там покружил много раз, так что и вас встречу, если вы прилетите сюда. Поменял машину, взял побольше, потому что завтра еще друзья приезжают, нам нужна большая, крупная, высокая машина, а мы... Сейчас уже подъезжаем к аэропорту и увидимся с Ильей. Ну, собственно, вы знаете, 21 век технологии не дают э, так, так скучать, как, наверное, раньше кто-то скучал по своим близким родным людям. Каждый день на связи, каждый день мы по видеосвязи, по телефону, мессенджеры, фоточки, э, локации отправляешь. И это как бы немножко тебя, конечно, сближает. Так что летим в аэропорт. Так, мы, кажется, подъезжаем. Подъезжаем, нам нужен, по-моему, седьмой, что ли. Седьмая линия. Девятая, да, нам нужна девятая. Нас интересует девятая линия. И там стоит Илья уже стоит и ждет меня. Минут 25. Ничего не час. Немножко мы проехали мимо. Это девятая линия, а эскалатор стоит на седьмой или восьмой. И он где-то около эскалатора. Пойду его искать. Ребятки, едем. Илью встретил, все нормально. Илюха, здорово. Привет, привет. Всем привет. Едем Илью заселять. И просто в каком-то топовом районе. В топовом районе мы будем жить. Брендовом. Брендовом причем, да. Гуччи, Шмучи по краям. Вот это вот рынки, они разъезжаются. И вот теперь понятно, почему грузовички такие у вот, маленькие, узкие. Видишь, не газель нифига широкая. Буквально полтора метра у него... Ширина его кузова, кузовка, я бы сказал. И мы не можем пока вот стоим уже 500 минут. Мы в самую жесть. Тогда, когда вот у ребяток, у них у них а, вот эта вот уборка весенняя, блин. Знаете, как на полях весенняя уборка. Вот сейчас то же самое, просто жесть. Нормально что ли, чувак? Как это вообще... Непонятно, как это все должно работать Это Моро. да, смотрите, что творится Нифига себе Это что такое, Завод новый Или как это вообще работает Каждый день Да, он, чувак, он едет назад Это значит, что он сейчас припаркуется и будет просто грузить И не уедет до того момента, пока он все не сгрузит. А, он пропускает, вау Встречная. Просто дорогу берут, переходят Потому что им так надо Вот чуваки бьют коробки Дерутся с ними Жесть, ребята, прикиньте, что? Смотрите, Илюха снял номер, красава, а нам там наш чувак, наш братишка он Узбекистана, да? отечественного производства, он мы, хорошо, еще мы, мы еще там говорили на, на русском, но мы думали, что он не понимал, он говорит, хелло, мы говорим, хелло". и что-то между собой, типа, сейчас нам этот чувак, сейчас он, типа, нам тут придумает, и он потом говорит, ребята, ну, у вас, говорит, забронирован, типа, Минус первый этаж, ну типа в подвале. Ну, сейчас я четко вам сделал. Сейчас четко, а, четко. Потом мы начали. А о чем мы вообще? Аква дискотеки путинской. Да, он, короче, тоже вроде бы так плюс-минус в теме. Мы говорим, что, дискотека, как тебе, чё? Он говорит, да, да, жесть. И все. И он говорит: сейчас я вам говорю, ребята, четко сделаю, топово четко, топовый вид. Вы посмотрите, просто что происходит. Вы прикиньте? Вы прикиньте, вообще, что происходит? Ты как до такой жизни докатился? И Саратова сразу бахнул сюда. Вот так вот. Видите? Красава, красава. Ну все, я остаюсь. Просто здесь. красава. Так что... Все, мы договариваемся сейчас, буквально все по отелям расходимся. Душ, не душ. И встречаемся у нас тут... Наш... От нашего отеля до Илюхи 6 минут пешком. Да. 6 минут. Поскольку у Илюхи нет, нет интернета, только Wi-Fi в отеле, я за ним зайду пешком. Сейчас свою тачку оставлю и все. Огонь. Ребята, жду пока лифт быстро вам запишу аудио. Встретил Лю все хорошо. Вы знаете, это реально место дешевое, недорого стоит, здесь даже даже лифте, потому что за эти деньги, знаете, сколько номер стоит? Номер стоит топ. 8 евро стоит, но это не там, где я жил, в деревне, я вообще в деревне жил, а центр фиг знает сколько, на тачке не добраться. Но здесь надо вам добраться с, из аэропорта до сюда, до центра, это в самом центре, до меняйте 6 минут пешком и просто топ вариант, просто топ. Так что мы еще с вами ведюшку напишем с этим парнем, который там на ресепшене был и посоветуем, порекомендуем этот номер оставим в описании ну как вам видочек ребятушки мои все мечети вот они вот они на ладошке у меня вот тут чаечки поют я тут стою в халате значит кайфую вон моя тачка илюха у себя в номер здесь пять минут пешком дойти сейчас я иду к нему и начинаем отдыхать. Завтра встречаем еще друзей, послезавтра еще друзей. И вот так оно до бесконечности, ребята, пока все мои самые лучшие, самые преданные друзья не приедут. Вот примерно так это продолжается до вплоть до моего дня рождения. А когда оно, я надеюсь, вы помните.